6 мая. Памятная дата военной истории России. 6 мая 1945 года. Пражская операция. Советские войска начали пражскую стратегическую операцию. Последнюю в ходе Великой Отечественной. В ночь на 9 мая гвардейские танковые армии совершили стремительный 80-километровый бросок, вступили в Прагу и очистили город от врага. Были взяты в плен 860 тысяч фашистских солдат и офицеров группы армии Центр». Освобождение Праги завершило события Второй мировой войны в Европе.